Друзья, всем привет! В этом видео мы будем подключать лет лампы в задний ход. Лет лампы, я вам уже показывал в видео про распаковку. Сейчас я вам еще раз покажу, какие лампы. Это у нас лампы Ауксита. Для, ну, соответственно, для установки нам понадобятся сами лампы и вот такие вот специальные инструменты для снятия клипс. В общем-то и все. Наверное, скорее всего, вот это вот нам только и понадобится. Все остальное нам не нужно. Еще раз показываю лампы. Светодиодные для заднего хода. С цоколем W16W. И также у меня здесь еще есть дополнительная лампа, которую я буду ставить в стоп-сигнал. Который у нас вот тут вот установлен. Я думаю, что это будет в этом видео. Если... Видео слишком сильно не затянется. Итак, лампочки у нас подписаны. Цоколь подписан. Лет. Итак, вот они. Две аукситы и одна. Обычная для дополнительного стоп-сигнала. Без какого-то радиатора. Просто со светодиодами со всех сторон. Ну, ладно. В общем, что нам нужно? Сейчас, так как у нас лампы заднего хода находятся вот здесь, вот, соответственно, нам нужно будет снять вот эту обшивку. Обшивку у нас держится на клипсах. Собственно, для этого нам и нужен будет вот этот вот инструмент для снятия этих, этих клипс. Так, получается у нас... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь клипс. Сейчас я, друзья, эту обшивку сниму. И дальше уже покажу, как вытащить штатные лампочки, как установить светодиод. Соответственно, все это мы с вами проверим и посмотрим. Сейчас, конечно, светло, смысл проверять, как светит лампа заднего хода, не имеет смысла. Поэтому сейчас все установим. Я проверю как работает Ну и потом уже как стемнеет Я попробую с трех ракурсов установить камеру И показать как это все дело работает ночью и да друзья еще один важный момент Чтобы снять эту обшивку Нам нужно будет открутить вот эту вот ручку Рукоятку Соответственно без ее снятия Мы снять обшивку не сможем И снимается она очень легко А кстати клипсы я уже все снял Вот она у нас обшивка уже Прям, гляди, отвалится, но ей не дает вот эта рукоятка. Отщелкивается здесь вот эта вот крышка. Здесь вот специальная есть. Сейчас я этим инструментом подлезу, открою. Итак, все это дело легко отщелкивается. Вот так вот отщелкнули. Здесь у нас два шурупчика. Сейчас мы их открутим и снимем ручку. Все, обшивку я снял. Снимается легко. Рукоятка это. Вот на таких крепежах То есть ее просто вниз тянем И она у нас снимается Итак, встречает нас здесь Вот такие вот штуки И нетрудно догадаться, что вот эта вот фиговинка И есть наша лампочка на задний ход Так как она у нас В самом низу Итак Давайте снимаем ее Выкручиваем Получается На себя Так Вытаскиваем. Оба. Вот так вот эта лампочка выглядит. Ну-ка, название у нее есть. Название нет. Написано, что 12 вольт. Цоколь W16W. Больше ничего интересного. В общем, вытаскиваем эту лампочку. Вот она. И вставляем туда нашу светодиодную. Сейчас я поставлю, соответственно, на ту сторону тоже. И попробуем все это дело проверить. Лампочки воткнул. Учтите, что на этой стороне, наоборот, от себя выкручивается. Здесь на себя, тут от себя. Все, вот так вот я пока эти лампочки повесил. Я думаю, что разницы нет, какой стороной их втыкать. Полярность не имеет значения. Я думаю, что должно работать так. Но в любом случае, я сейчас... Не буду все пока туда устанавливать, хочу проверить. Может быть, это какая-то лампочка не горит. И чтобы все это потом не разбирать заново, лучше проверить так. В общем, сейчас я попробую установить камеру и включить заднюю скорость. И, соответственно, посмотреть, проверить, как они будут светить и будут ли вообще светить. Ну, в общем, давайте проверять. Я думаю, что так включим заднюю скорость на включенном зажигании. Так, проверяем. Отлично. Обе лампы у нас горят. Свет довольно-таки яркий. Работают по парктронике. Хожу возле машины. Ха -ха, прикольно. В общем, все. Я думаю, что можно все устанавливать. Ставить обратно обшивку и... Уже будем проверять, как эти лампы у нас будут светить, соответственно, при движении задним ходом. Обшивка на месте. Все закрепил, все отлично. Осталось дело за малым. Поставите лампу в наш допсигнал, сигнал который находится вот тут. вот. Сейчас я вам покажу. Я здесь откинул сиденье. Вон там он, он находится. И все очень легко и просто. Лампочка меняется прямо из багажника, если у вас седан, как у меня, то есть, вот так вот находится она у нас... Вот тут вот. Мы ее сейчас просто, этот патрон оттуда вытаскиваем и меняем лампу. Сейчас попробуем. Так, все, лампочку я вытащил. Вытаскивается она легко. Просто поворачиваем и вытягиваем. Вот она у нас лампа. Ничем не отличается от той же лампы, что и на задний ход идет. Абсолютно такой же цоколь В общем, сейчас мы ее вытаскиваем И меняем на светодиод Кстати, видно, что ее уже так нехило потрепало Она уже такая черная вся Потому что ей здорово достается Потому что мы постоянно нажимаем на тормоз И эта лампочка у нас всегда, можно сказать, в действии Не знаю, сколько прослужит светодиодная Попробуем поменяем, если что, вдруг перегорит, Можем обратно вернуть на обычную. Ну, в любом случае проверим. В общем, все готово. Лампочки заднего хода установлены. Лампочка в дополнительный стоп-сигнал также установлена. Сейчас я поставлю камеру на штатив. И попробуем все это дело проверить вместе. То есть я нажму на тормоз, потом включу заднюю скорость. Проверим, как светится лампочки новые. И потом уже будет вставка из нескольких Видео. Там будет видео с трех ракурсов, как будут светить обычные лампы накаливания, которые были установлены до этого, до лет-ламп, и, соответственно, как будет уже с новыми лампами. Кстати, многие внимательные, наверное, заметили, что у меня появилась дополнительная наклейка на автомобиле с левой стороны. Это логотип моего канала, Auto Project. Поэтому, если вы из Самары, то, соответственно, вы можете узнать меня на дороге, ну и, конечно же, поздороваться, посигналить. В общем, давайте ждать, когда стемнеет. Ну вот и стемнело, друзья. Сейчас будем проверять, как наши... Новые лампочки светят заднего хода. Специально выбрал такое темное место, такой некий коридор, чтобы было видно освещение дороги. В общем, сейчас я установлю камеру и посмотрим, как у нас светятся лампочки. В общем показал я вам с улицы, как светят лет лампы заднего хода. Теперь, в принципе, можно посмотреть, как работает этот МТИС а, при штатной камере заднего вида. Включаем заднюю скорость. Такой вот свет. Сзади, конечно, там видно, что светит прожектор, но вот то, что именно вот сзади автомобиля, то вот это все свет именно от новых лампочек я считаю что свет неплохой вот я двигаюсь назад сейчас я попробую войти в поворот задним ходом и вы все сами увидите там как видно что место не освещенное Вот я сдаю задним ходом, и видим, что света там стало намного больше. То есть видно все абсолютно. Даже по бокам. Вот так вот светят эти лампочки. Надеюсь, вам все было видно, как светят новые лампочки. Сразу говорю, я эти лампочки рекомендую. Конечно, еще посмотрим, как они себя покажут в дальнейшем, но результатом я более чем доволен. Ссылку на них я оставлю в описании. Они недорогие, это лампочки ауксита. В общем, осталось, друзья, поменять только головной свет противотуманки на лет и все. На этом я с освещением. В этом автомобиле закончу. Ну на этом у меня все, друзья. Надеюсь, это видео вам понравилось, было полезным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, также добавляйтесь в группу ВКонтакте, добавляйтесь в группу в Телеграм по ТИАС. Нас там уже более 500 человек. В общем, всем удачи на дорогах, друзья. Всем пока!